1917. -м. Ну, конечно, не по истории, не знаю. Много всяких. Ее говорил, епа мама. Ну, через... Катю, Катюх, выручай. Ну подойди сюда, выручай. Ты-то по-любому знаешь. Давай, в камеру сюда залезай, Катя. Ну. Не знаю, первый мировой, может? Прозвище князя Александра Ярославовича, победившего шведских и немецких рыцарей. Александр Мак... Македонский, не знаю. Вот это сложно, конечно же. Васильев? Нет, ну это такой простой вопрос, его реально даже пятиклассник знает. Всех приветствую, меня зовут Евгений Ширяев, вы на канале Негозяй ТВ. И сейчас я буду задавать школьные вопросы по истории угу. России, Руси, СССР. Кто меня? там еще есть? Русь, Русь-матушка. Русь, Русь, Русь, матушка. И тот, кто правильно ответит на 5 вопросов, получит тысячу рублей. Так, тебя как зовут? Даня. Как зовут мадам? Мадам? Катя. Катя, Катя. не подсказывай. Тебе сколько годиков? Пятнадцать. Пятнашка. Слушай, ты зрело выглядишь. Спасибо. Вопросы про какую-нибудь Русь будут. Про Русь, матушку. А ты соображаешь вообще? По истории? Троечник? Да. Это хорошо. Я люблю троечников. Какое событие в России произошло в 1917 году? 1917. Ну, конечно, не по истории, я не знаю. Ты никто? Не, не знаю. По истории. Пис, а по истории? Да, не знаю. В 1917 году? И, так. Нет, в космос нет. улетел кто-нибудь? Не, ну в космос Кула точно. Клара улетела в космос. <с нет, может быть? Война началась с еретиками. Не помню. Может быть, Крым? Нет. Много всяких. Катюх, ну, Катюх, Катю, Катю, выручай, ну подойди сюда, выручай, ты это по-любому знаешь, давай в камеру сюда залезай, Катя Ой, ё ну. не знаю, Первая мировая, может? Ну, 1917 год Первая мировая в 1914 Да А 1917 год, ребят, mm -hmm. ну кто здесь? Октябрьская революция Революция Революция. Э, революция была. Октябрьская революция. Кто у нас в мавзолее лежит? Революция что ли? Нет? Революция. А кто в мавзолее? Ленин. Хорошо, спасибо. Катенька, спасибо. Ленин. Катя подсказала тебе. Революция, брат. Я честно не помню. Не знаешь, да? Ну ладно. Я школьную программу вот этого все точно не помню, но. Так, интуитивно а кто ее помнит ну мало ли кто-то помнит прозвище князя александра ярославовича победившего шведских и немецких рыцарей мудрый правда не помню ты знаешь его mm -hmm. вот это сложно конечно же Ярослав. Точно не скажу вообще. Вот, не знаю, точно. А ты из какого города? Я и вообще из Беларуси. М -м ну, я здесь давно живу, я вот давно переехал сюда, но... Не скажу Ярослав. Да -да -да -да -да. Вопрос-то очень простой. <свист> я ж помню это. Блин, у него ж такое прозвище простое, блин. Я, я был, вроде, Лавра даже такая была тут, в Питере. Александра Ярославовича. Ты откуда, кстати, брат? Э -э с Колпина, с Питера. Ты здесь родился? Да. Ты Саню знаешь, не понаслышке. Александр... Мак... Македонский, не знаю. Не, знаешь, Сашка, это он. Саню Белова знаешь? С... Саню Белого? Какого? Белова. Белый, но у меня знакомый Саша Белый. Yeah. Саня Белый? Да. Yeah. Саня Белый – это понятно, да. Mm -hmm, мудрый? Ярослав. Кто там был? Шведов. А. Ah. Немцев отлохматил в 1242 году. Ты что, ты все я знаю. Каких Александров ты знаешь? Не mm помню. -hmm. Mm -hmm. Санта. сашка наш сашка сашка сашка сашка сашка васильев нет нет но ну это такой простой вопрос его реально даже пятиклассник знает ледовое побоище это было вроде если я не путаю какое-то он в нем участвовал сашка наш невский невский а есть такой александр да. По подсказка нужна. Ты по-любому знаешь. Да, давай. Александр Невский? победил Нев. шведов. Кто? Александр Невский. Александр Невский. Александр Невский. Тем более. А, э, э, э, ну да, да, да Слушай, да. давай пропустим этот вопрос и вернемся к нему, потому что нам там нужно ответить на пять вопросов. Да? Кстати, знаешь Соню Цветомузыку? <сосъёк> Нет, не помню. Ребята, вы что, не знаете никто Соню Цветомузыку? Mm -mm. Ты тоже не знаешь Соню? Mm -mm. Все худею, ребята Знаете Соню, что ли? Обалдеть Не знаете, как я? Значит, вы должны узнать Ее музон ни разу не слышал? Нет, mm -mm. нет. Не кавера она вливает в массы на своем YouTube канале? Угадай, как называется канал mm -mm. Соня цвета музыка Соня цвета да? музыка Если твое тело во тьме увижу я. Для меня полюбитый мотив, я зато. И когда вот я ее песню слушаю, реву, не могу с собой ничего поделать. Ты слышала, да, как это звучало? А? Да, да. Это было очень сильно, да? Естественно. Короче, стало брать на интервьюхе у людей. И знаете, что я хочу? Хочу, чтобы она у меня интервью взяла. Как берет интервью? Знаете как? В Дуте вообще отдыхает там это. Гордоны становятся гордонами. Ревела. На студии от работы. Боже, вот эта серая мышка на сцене, она такая вау. А я такая говорю, они про меня. Нет, хочу с размахом платье. Ну, в общем, знаешь, хотя бы одна принцесса должна быть в отношениях. Соня, цвета, музыка. Если слышишь нас, возьми у меня тоже интервью. Почему нет? Я тоже пою песни. У меня есть отдельный канал, где я пою песню. У него голос просто шикарный. Люди! Давайте все, кто это видео смотрит, переходим к Соне на канал и под видосом пишем «Возьми ты интервью, Жекер! У Негодяй ТВ, возьми интервью!» Какое название получил период напряженных отношений между странами НАТО и СССР? У этого периода есть название, Я когда слышу, были напряженные слышу. отношения. Можно какую-нибудь подсказку? Конечно, можно. В этот период наши страны, в основном Советский Союз и Запад, мерялись, чем обычно меряются, своими попытками. Начались они примерно с 1900. Сейчас я буду, может быть, выламываться, а может быть, говорить неправду, потому что я узнал это википендия сегодня утром. Началось это в 1946 году. Закончилось в 1980, там, пускай четвертом, может, я и вру. Э -э у, кого... Ну, у кого вооружение лучше? Да, у экономика. кого это лучше, у кого все лучше, ну, да. кто туда, э к инопланетянам первые, uh -huh. отправится, кто на ну, хорошо. Сатурн высадит свои боеголовки. Ну и вот такая движуха. Все выламывались. Кто лучше, понимаешь? И это была Война? Война, грубо говоря. Вторая мировая? Не, ну какая же вторая мировая? А какая была война-то? Она была не особо такая, прям, горячая. А какая она была? Не, я правда не отвечу да. на этот вопрос. Есть кипяток? Так. А есть по попрохладнее? А что попрохладнее? Кипяток и холодная. Ну, а война как какая? Холодная война. Холодная. Вот и все. Холодная война вроде. Э -э, холодная война. И это я-то все немножко знаю. Yeah. Okay. Русской князь, принявший смерть от коня своего. Ох, oh. грозный? Нет, или грозный? От коня. Блин. О, oh, блин, прям что-то очень знакомое, конечно, но. Русский князь. Ну пусть будет Игорь, я хрен знает. Или Игорь. Или егерь. Мы пойдем с конем по полю идем. Рассказываю сумасшедшую историю. Ему наколдовали. Угу. Сказали, умрешь ты от коня своего. Да. И он уже забыл про это, про все. И как-то он шел и наступает на черепушку коня своего. И говорит, ха-ха-ха. Хихихи, <связан> -хи -хи. башка уже скелет в башке вот этой вот коня. Он коня в руки берет и говорит, что он говорит? Ой, бедный. Это Йорик. Йорик. <связан> Возможно, это все неправда. Ага. То есть, скорее всего, это придумка классная. Значит, Маркетинг, а -а -а. понимаешь. Может быть, он умер от другого чего-то там. Да, это Но это, это легенда, да. красивая. И он держит этот черепуху и смеется, говорит, вот, а мне сказали, я даже забыл, да, что да. я от тебя. И оттуда вылезает кто? Да. Змеюка да. подколодная, Их и его за нос. Все. Да, не знаю Баночка историю. Паночка померла. Нет, я, я, я, не, я не смогу сказать, это кто. Я видел статую его, но не назову. Усики есть у него? Усы? Нет. обороденка. А Лысый он? Нет, точно не лысый. Я, я не знаю. В пиджаке? <laughs> На какой пиджак? А там оно. Дерево. Нет, я не знаю, честно. По годам это примерно девятый век, наверное. 9 век. Может, даже десятый, прикинь. Ярослав нет, нет. Не грозный. Другой, другой. Ну, какой грозный. Девятый ну, век, 8, где-то, может быть, 800-м. Где-то где в районе ну, крещения в 899, Руси, понимаешь? 99, о, 988-м Владимир, да. значит. Вижу, это соображаешь. Владимир. Нет, это не Володька. Он босс э, серьезный. Там эти Рюрики начали движение наводить. А он сам не Рюрик, но жена у него этого происхождения. И вот он как «давай крутить-вертеть». Ну, Серьезный дядя вообще. Вот точно не скажу точно вообще. Блин, ну я жалко, не исторический, жалко. но это его все херово. Но он красавчик, он много чего усил. Да. Я так не хочу тут э, выламываться, потому что я не особо компетентный в истории. Да я тоже, я помню эту историю нам рассказывали, но имя не помню. Идем с тобой по полю, идем. Так, коня, коня, коня, коня. Может другой вопрос? Или звонок другу? Звонок другу хочешь? Не позвони кому-нибудь. Настя, тут вопрос так звучит. Помоги, пожалуйста. Настенка, привет. Привет. Как делишки? Отлично. Судя так по он голосу, он. тебе 13 лет. Все верно? Нет. Да. Да? Отлично. У тебя есть 15 секунд. Русский князь, принявший смерть от коня своего. Ну, блин, он что-то Ну, давай, думай. 10 секунд. Русский князь, который принял смерть от коня от своего. 5 своего. секунд. Вещь, Олег. Кто? Вещи Олег. Олег вещи, точно. А, вещи Олег. Ладно, это Олег. Олег. Все. Твоя дама, знакомая. Сегодня познакомить Сегодня познакомились. Да, случайно. Иди сюда, мне так интересно. Как вы случайно сегодня познакомились? Да просто я шла, и он подошел ко мне, и решил познакомиться, такая, ну почему нет? А, привет, если хочешь, я куплю тебе чипсоны. Я сама себе купила, так что. Расскажи, как сейчас знакомиться, как это произошло, то есть ты идешь. я просто иду, да, и он так резко подходит. А вот так, Именно так и было. И что ты сказал? Если хотите узнать, как они познакомились и что они делали во время этого знакомства, переходите на мой второй канал, и там вы все узнаете. Это очень интересно. Как звали князя, который крестил Русь? <связать> не, не помню. Который крестил Русь? Честно. Примерно в каких годах это было? Наша эра? Не помню, честно. Примерно, брат. 1800, допустим, 15 не уходите далеко подсыпать. Ну кто? Не, не, не знаю. Не знаю. При каком правителе это могло быть? При Петре Первом, может да. быть. Может быть, при Брежневе. Может быть. А глядишь, при Собчаке? Может быть. Ксении. Да. Блаженные. Конечно. Ну что может быть? Что может быть? Подумай. Может быть? Подумай в каком году? С князем, который крестил Русь, понятно, тяжело. Но хотя бы в какое примерно время-то? Да, ну примерно 1911 Ну и честно не помню. Ну ладно, ладно, все. Короче, ты проиграл, брат. брат. Если бы участвовал ты, ты бы все выиграл. Все подсказки отменяются Иди сюда. Ну ты поняла, что он туповасенький такой. Наверное. Ну ничего страшного. Думаешь, да. ему всего лишь 22 года. Ну да. Он может в школу даже еще не закончил. Допустим, Петр Первый. Ну, вот это не он. Ну, как все, брата, не получилось. Какой срок служили в армии при Петре Первом? 33 года или 25 лет. Ну, очень много они служили. Нет. 25. Нет? Нет, 25. Нет, нет. Э -э -э Видишь, что такая история, что как тут ну подсказать, да, хрен его поймет, как тут подсказать. Поэтому, ну, э тушь, что скажи что-нибудь. 25 лет. Давай я тебе сделаю четыре варианта. Ну, чтобы Ну, чтобы было честно. 25 лет. Угу. 35 лет. Угу. Пожизненно 14 лет. Пожизненно, в принципе, имеет смысл. 14 мало, значит 35. Ну не пожизненно же. Или пожизненно. Ну, просуждай, потом скажешь, когда ответы. Да, ну, давай же, ну, классно. Было миллион вариантов, сейчас четыре. Ну да. Ну, наверное, 35 скажу. И это Что? Неправильно. Жалко. Пожизненно. Представляешь? Елизавета первая. Угу. Знаешь такое? Ну, вроде да. Российская. Да, я. Здесь понял. Елизавета первая зарубежная, а это я про нашу. Приходилось Петру Великому, Петру Первому. Кем? С женой. А, нет, племянницей, нет. С дочкой. Елизавета Первая, дочка Петра Первого. I. Ты в этом уверен? Да, нет, не совсем. Да все правильно. Я хочу передать привет брату и родителям. Брат, потому что он меня по истории готовит. И... Ну, как он у вот тебя готовит? Ну, так, иногда я к нему прихожу, он мне помогает. Да? Да. Ну, просто экзамен узнать. Спасибо большое. Все, держи кацарик, давай. Спасибо тебе большое за это великолепное участие в моем шоу. Ну, как великолепное. Ну, ну я нормально. Я обосрался, Ну ничего страшного. Ну, поляшка мне течет. Вот. Это радует. Амирос. Давай, удачи. Пум-пум. Ну, ладно, пойду дальше я. Mm. Давай. Слушай, а не вырвут что по-братски? По-братски у меня мелочухи вообще нет, братан. Могу тебя на карты перевести? Да, у меня телефон с собой, да? да. Ты видишь, борода, брат, извини. А говоришь, деньги за вопрос платишь. Так есть тысячи? А Так ее же надо кому-то сейчас отдать, по участнику. Ты не выиграл. Обиделся. Переходите на мой второй канал, который называется Еширяев, и там будет другое шоу, которое называется Музыкака. Где я? что я делаю? что я делаю в этой Музыкаке? Задаю 5 музыкальных вопросов в своем стиле-мейкере. И люди, которые правильно ответят на эти пять вопросов, тоже получат ищенку. Почти то же самое, но здесь школьные вопросы, а там, а там Музыкака. Ставьте лайконавты, сделайте себе много аккаунтов специально, чтобы поставить побольше лайков для, на этом видосе комментариями закиньте все пишите все подряд и плохие вещи нет если конечно плохие вещи вы хотите написать но ну, но напишите что типа мы так для прикола написали плохие вещи но если вы серьезно хотите писать всякую дрянь вы вы не нормальные люди по-другому вас не обозвать а так пишем все душевное и волшебное спасибо пока целую обнимаю 4 марта всем пока